привет друзья подписчики никто не мог поверить но это реально происходит не только в мирном времени но и военно я хочу вам кое-что интересное показать то что вы никогда не увидите по телевизору меня зовут тайна НЛО. сегодня и всегда я показываю необычные видео про объекты НЛО. кто-то считает что это вооружение каких-то стран, а кто-то считает, что все-таки это пришельцы. Но суть в том, что каждый из нас не понимает, откуда это все берется. Мы с вами все это начнем разбирать очень быстро. Марс, Луна, Земля взаимосвязаны между своими необычными делами, а именно мирами. А вы знаете, что Марс, Юпитер и Луна были... Раньше живые планеты. Что с ними стало, вы можете видеть на картинках или хотя бы на видео. В общем, они погибли. Суть в том, что я хочу вам показать необычный формат видеосюжетов про НЛО, как люди скрывают все-таки правду. Кто-то утверждает, что это все-таки разработки военных и ученых, но так ли на самом деле? Давайте все-таки мы с вами чуть-чуть вернемся в 1953 год, когда Советский Союз случайно в Тайге нашли дискообразный объект. В то день множество ученых поменяли свое мнение, и они стали понимать, что они на Земле не одни. Но Гитлер еще в сорок втором году понимал, что на Земле находятся инопланетные существа, и с ними можно связать необычное оружие. И никто не думал, что это оружие может изменить множество сил, да и технологий. В общем, вы сейчас это ощутите на себе. Досмотрите этот видео сюжет до конца, оставьте комментарии, если у вас будут вопросы, задавайте, я на, на вопросы вам отвечу. Ну, а с вами был Тайна НЛО. Я прощаюсь. Приятного просмотра и не забываем ставить лайк. Они как-то туда идут. А почему они сюда не поднимаются? Тропинки нет. Тяжело, наверное. Они привыкли как овцы. Там, короче, база фишта. Если я не ошибаюсь, они там идут. Ну да. Идут, идут, идут. А, ты думаешь, что я хочу умирать? Я там колено чуть-чуть сломал, спотнился от долбанной ветки. Ну, ты НЛО хоть заснял? хоть? Я За... не знаю, надо потом видео пересмотреть. Ну, ты камеру... Может, что-то заснять.